Салют, друзья, с вами я, Интересный, и сегодня я хочу объявить набор на мой приватный сервер под названием DIRM. Конечно, некоторые могут спросить, а почему так, зачем набор, какой набор, зачем нам нужен? Ребятки, я хочу набрать все таки новых людей, еще каких-нибудь, чтобы не добавлять их каждый день. Добавлять по 5 человек, которые будут не активничать, а добавить хотя бы людей, которые будут активничать, ну, хотя бы больше. Не 2, да, а больше. Значит, какие условия, самые основные условия для вас, для всех, это само быть адекватным. Конечно, не у всех это будет как-то адекватность проявляться, потому что, как мы все знаем, не все умеют адекватно себя вести. Даже люди, которые ты можешь долго верить, могут в любой момент сдаться и сказать, что все, извиняюсь, я себя буду, перестаю вести себя адекватно, начинаю все ломать, все крушить. И так далее. Ребятки, я хочу рассказать, как же попасть на сервер, как же подать заявку, чтобы ее начали рассматривать и так далее. Во-первых, чтобы попасть на наш сервер, вам надо сейчас спуститься под видео. И самая первая ссылка там, ссылка под названием набор на сервере, или как-то она будет называться. Но самое главное, вам надо запомнить, что это ссылка на Google формы. Вы переходите, заполняете форму. Также, как там есть, да. И, и вас спокойно, ну, не знаем. Может быть, и буду добавлять, может быть, не будут, может быть, добавить, не знаем. Так как э, мы еще будем, конечно, смотреть. Но о том... Как же это будет, мы точно вам явно скажу, что это все будет в прямом эфире, там не в новый год прям, а может быть и в прямо в новый год я потрачу нибудь полчаса, чтобы мы все, смотрелся все заявочки и так далее. Значит, рассматривать заявки буду я, как владелец сервера, да? и еще может быть некоторых людей позову, не надо мне писать в ЛС, что да я, да я э, фиг там с говном у тебя извиняюсь, что так сказал, но потому что вот которые так пишут, я сразу же вообще до свидания, вообще даже упоминать насчет этого тоже запрещено, потому что сразу же до свидания насчет вас тоже закрывается тема, что вы кем-то вообще станете ну, именно вы вообще никогда не сможете стать кем-то проверяющим Ребятки, основ... второе это быть адекватным на нашем сервере в любой момент, типа, не гриферить, не, не, не играть с читами самое главное, потому что есть люди, которые из-за которых мы всегда закрываем, ну, их банят, потом которые начинают возникать, что типа, а какого черта меня забанили, я же ничего такого плохого не делал, я просто поиграл с читами, нет, запрещено, запрещено играть с читами. И, ну и самое главное, вам надо будет вступать в города, объединять какие-то эти, чтобы, потому что некоторые могут просто играть и играть хотя бы активно, так как ä, некоторые вступают на сервер, не 5 отыграют и уходят. Из-за этого мы будем надо будет каждый раз из-за этого чистить. Вы хотя бы самое главное скажу, если вы хотя бы уходите, то хотя бы пишите, что типа, ребят, я ухожу из-за того, что из-за того-то того, вот-вот-вот, того, что типа мне то-то не понравилось, мне то-то не понравилось, мне то-то не понравилось. Все, хотя бы какая-то причина ухода. А то некоторые, да, самое главное, чтобы когда вы уходили, вы не ломали все, что нельзя и все, что можно. Короче, самое главное переходить по ссылке в описании и подавайте свою заявку, если, конечно, ты. Хочешь попасть на наш сервер. А с вами был Интересный. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А да, самое главное, забыл сказать. Результаты будут 30 декабря. Ну или 31, посмотрю. Всем удачи, всем пока.